Музыкальный канал! Музыкальный канал! Да, мы с вами на музыкальном канале! Вот он какой! Музыкальный канал! О, oh, бейби! Мы поем здесь, и все любят нашу музыку! И всем привет! С вами я, Гамбл, и сегодня мы будем пиратами. Потому что я прохожу, прохожу игру про пирата, который хочет спасти свою семью. Вся история началась праздник ручного пира дорогие мои начал час когда наш э, роды блин сами читайте я не успеваю так. честно скажу я уже играл в эту игру но ладно You лет спустя. Так, ребят, сейчас мы на, экип... на каком-то экипаже, я... я себе сейчас подх... подпишу Гамбл Уотерсон. Ты... Да. Готова. Так, теперь у нас опыт. Я буду или путником. Я ученик, потому что я почти не играл в эту игру. Я не посмотрел немножко и понял, как играть. Таким буду романтиком. Или фильтовающим. Я буду романтиком. На борт. Пойдем к этому. Он добрый. Я вижу в его глаза, честность. Ой, я пропустил случайно. Ну, короче, он захватил корабль, я помню. Ну, красавчик, можно сказать. Так, посетим-то верно. Ребят, мы будем против всех отвоевать воевать. У нас друзей не будет. Нет, мы будем с одним-то подружить. Так, поговорю с губернатором. Амба Уотерсон, Так. Мне надо что-то сделать. Вот. Угу. Так, у нас новое здание какое-то. какое-то задание сейчас посмотрим нет не нападает так аудио извини. так мировая карта это фигня задание январь испытание так так так губернатор поощряет разграбление испанцев все, все, угу, вот испанский так давайте нападем на этот корабль Получил. так бы уворачиваться от ядер игрушка старая хочу сказать но она такая хорош хорошая мне нравится знаете, какие, какой у них корабль, а какой у нас, и у них всего лишь 47 человек, но было побольше, а мы их просто ядрами поубивали, вон повылетало. Так, они сдались, и 6 человек за нас сейчас будет. Вот. Так, я, я его себе оставлю, хочу его продать. Ого корабль я против него не хочу быть так сейчас мы пойдем тавер еще людей возьмем к себе так наверх пойдем подадим так да я уверен так себе улучшим паруса все так посетить наверное, торговать торговать сейчас ребят хочу сказать я сейчас болею может незаметно по видео но я сильно болен я вам говорю у меня температура вот сейчас 37 и 8 а утром было 38 5 сейчас у меня день так у меня 87 человек. И почему-то они недовольны сейчас. То, что мало места, наверное. Сейчас мы захватим вот этот, вот этот кораблик. И у меня будет новый кораблик. Так, так. Мне нравится этот кораблик. Давай. О, все, мы четко попали. Сейчас уворачиваемся. Ну, одно ядро не попало. Так, сейчас пойдем на абордаж. Как бы он не выстрелил сейчас. Блин, выстрелил. На. Все, я больше не буду ему корабль ломать, потому что я хочу его захватить. О, все, корабль наш. Еще 14 человек за нас хотят бы. Так, мы этот корабль оставим и заберем все. Блин, нам надо по понакуплять припас, потому что у нас очень мало. Стойте, ребят, сейчас нападем на этот корабль. Сменить флагман. Так, я буду... У меня теперь будет вот этот корабль. Вот так вот. Ого, какой корабль против нас. И там всего лишь 64 человека. И мы их легко сейчас можем победить. 64 человека нам не беда. Сейчас получится этот корабль люлей. На. Ребят, давайте еще вот этот захватим. Потому что нам на куда-то потом груз девать. За ним. Мне кажется, или он текает. А не, он поворачивает. Он сейчас будет стрелять, нас мне кажется. Нет, он текает. Все-таки текает. Нет, ты не убежишь от меня. Или убежишь? Ну ладно, я тебя сломаю, значит. Огонь. Не, я косанул косану не он не дострелил все он уплывает от нас ну и ладно секунду секунд. так ладно пойдем сейчас найдем какой-то город и понакупляем еды стоп стоп стоп выйдет там вот он. И вот, вот еще захвачен. Нам нужны припасы просто. Вот я и нападаю на корабли. Да, и эти нужны. Ребята. Блин, что все от меня уплывают? Что ж сильно боятся меня. Что? Но этот уже текает от меня. Вот все убежал секунд вот да этот боится меня Он убежал так сейчас пойдем попробуем прорваться через замк о хорошо не стреляют так сейчас пойдем в таверну возьмем еще людей так Ого то у нас денег Не так уж и много Ладно, давайте Хотя бы починим И все Так, сейчас надо Нет, не сюда я хотел. У вас нету вообще ничего Блин у нас просто очень мало еды Нам хватает только на два месяца А два месяца это где-то 2-1 минута вот сейчас один месяц это плохо очень плохо сейчас посмотрим в этом поселении есть еда О, у них есть много еды Ну, очень мало на, на один месяц Блин. надо надо на кого-то на кого напасть потому что у меня будут бунтовать, ребята. Бунтовать. Ребята, сейчас пытаюсь, попытаюсь кого-то на бордаж взять, потому что, если я покажу, как на бордаж блин, вы вообще офигеете. Это такая классная графика, когда на бордаж кого-то берете. Так, так, так. Блин, корабль такой крутой. О, вот против вот этого можно. Это галеон, это хорошо, что галеон. Вот ну, сейчас мы им покажем. У них 10 пушек, а у нас 15. Ой, я тупану. Туплю. О, у них 33. Капец, все, захватываем. Их. 33 человека на судне. Это вообще классно. Сейчас мы их захватим. Ребята, я не переживаю, они не смогут меня захватить, потому что у меня 125 людей, а у них только 33 на таком классном корабле. Я его захвачу и не буду его продавать. Я лучше продам вот этот маленький корабль, да, вот этот захвачу. У меня будет два корабля. И сюда, собака. Да, выстреливать меня, я ему сейчас дам. Ты раз выстрелишь я тебя выстрелю если я выстрелю то у вас уже не будет такие пары да. все сейчас абордаж. а не он сдается капец такой классный корабль просрал все ставим этот корабль себе и вот этот продам потом У нас 139 человек. Конечно, мало, но. Ладно. Ой, я случайно выстрелила. Случайно. Плохо. Потому что то, то они по нам будут потом стрелять. Ой, я случайно. Так, сейчас это верно. Так, этих людей возьмем. Так, вверх. Мы продаем вот этот корабль и у нас теперь есть новый корабль вот этот на нем может быть сколько сколько человек на нем может быть блин тут не тут не указано и тут тоже не указано так починим вот этот корабль так это зашесу улучшим все круто вообще так торговать и сейчас отдам ему весь мой груз, товар и вообще круто будет. У нас столько денег сейчас будет, если я ему весь товар свой продам. У меня уже только три золота осталось, сейчас пона себе припасов. На 4 месяца только. Отдаю ему все, что мне надо. Там у меня три золотишка осталось. Так, отплываю. У нас такие классные корабли, хочу сказать. Так, ребят, хочу сказать, что когда будет 20 минут уже, я буду снимать, я буду заканчивать скоро Еще пять минут осталось. 20. О, сейчас захвачем вот этот корабль. Только я с ним плавать не буду, я его продам. Иди сюда. Секун. Сюда и сюда. Секунд. Сюда иди. Лох. Я тебя выиграю. Ого. Блин, ну, прокосил, ну ладно. Сейчас попадет. Давай, давай, давай. Да. Одно ядро только не попало, это хорошо. Так, у него мало экипажа на корабле. Так что можно его захватывать. У меня 125, а у него 52. Ну давай, не тупи. Так хочется, чтобы побыстрее мой корабль двигался. У него всего лишь три пушки, а у меня 16. Вот лошара. Огонь! Это все попадет, кроме одной, наверное. Нет, тупо все попали. У него вообще пушек не осталось, он сейчас стекать будет. Да, он сейчас стекать будет. Секунд. Что ты текаешь? Я же, я У меня вроде по скорости, я его быстрее. Или даже нет. Главное его, его корабль захватить. Блин, я так хочу на абордаж вам показать, как это круто. Я уже был на абордаже с капитаном. Я до того, как я еще не начал снимать, я немного поиграл, и я на абордаж брал, и города на абордаж брал. Я побеждал. Это хорошо. Так. Я только сейчас заметил, что у него корабль тоже большой. Но у меня больше. Так, видим, что мой корабль быстрее его, и я его догоняю он пытается от меня убежать. Они сейчас по-любасу сдадутся. Да, сдались. Так, забираем все. Так, оставим корабль себе. Все, можем дальше пойти. Три месяца осталось. Ну, в смысле, 3 месяца это значит, что у меня припасов осталось только на 3 месяца. Это не очень хорошо. Сонка пила. Плывем, плывем, плывем, плывем. Сейчас скучно как-то. О, кораблик минус один вот так о, у нас такой кораблик есть вот так вот так о ребята давайте не будем у него стрелять просто на бордаж пойдем я хочу этот кораблик тоже себе я его продам лучше продам то что у меня один такой же самый есть главное что у меня ядрами не попало. я только отремонтировался корабль блин блин блин он сейчас поворачивается это плохо очень плохо о все на абордаж идем на абордаж. блин почему все сдаются тут тоже неинтересно интересно так. корабля. Это хорошо. Так, поплыли вниз. вниз поплыли. Мне не нужно этот корабль. Там по любому мало припасов и всего остального. Так, ребят, уже 20 минут прошло. Так что я собираюсь с вами прощаться. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был Гамбл. Всем до скорой встречи. Всем пока.